Приветствую, меня зовут Сергей Бердачук, я хочу вас пригласить на благотворительный семинар в Павла Давыдова. Сайт, посвященный ему artlogus.name, семинар будет посвящен интернет-продажам, в частности созданию сайтов для заработка, для пассивного заработка, ну, полупассивного заработка, при помощи рекламы, контекстной рекламы. Адсенс, продажи рекламных площад место под рекламу, продажи ссылок, другие технологии. По партнерским программам пройдемся. Расскажу, как создавать структуру этого сайта, как его раскручивать правильно, как подобрать запросы, по каким именно ключевым запросам надо сделать сайт, чтобы он именно приносил деньги. Потому что реально большинства людей, Адсенс на самом деле работает очень слабо. На сайте Artlogus.name есть продукты Павла, и также ребята, его партнеры собрались и дали бонусы к его продуктам. То есть вы можете помочь тем, что купите какие-то его продукты. Я рекомендую их действительно проштудировать, потому что Павел очень глубоко занимался копирайтингом, интернетами на продаже, технологиями. Анализа психологии людей, анализа эффективности продаж, именно как лучше понять целевую аудиторию. В общем, я очень многому у него научился, и ему благодарен. Делайте, пожалуйста, ваши взносы, помогите его матери. Жду вас на семинаре.